По мотивам средневековой золотой росписи создано это изящное декоративное покрытие Кадоро с эффектом муарового шелка. Золотые или серебряные частички создают на стенах утонченный рисунок подобной мягкой переливчатой ткани. Материал воссоздает классические и современные эффекты в отделке помещений.